Подскажите, пожалуйста, как помочь новорожденному или новорожденному при каликах? Новорожденному при каликах необходимо давать кипяченую водичку хотя врачи сейчас говорят что делать этого ни в коем случае нельзя тем не менее хочу вам сказать что если давать принудительно ребеночку по ложечке кипяченой воды то калики сами по себе исчезнут также держать как можно больше в вертикальном положении какие существуют обряды существует обряд необходимо рисовать цифру 6 на животе тогда газ выходят в случае если э, не особо в случае, если не особо пища переваривается и очень быстро выходит, то необходимо на животе рисовать пальчиком цифру 9.